Все идеи о том, что фейк можно распознать или можно распознать пропаганду и вот ее разоблачить, или есть такая иллюзия критического мышления, что я буду читать все, возьму усредню и буду иметь вешенную точку зрения, это иллюзия. Сейчас средняя точка зрения это всегда ноль. Нельзя ничего усреднить, потому что сплошная противоположная пропаганда везде. Поэтому на самом деле основное это не дать у себя создаться зависимости от чернухи, от ужасных новостей, чтобы не превратиться в человека, который непрерывно раскручивает свою дофаминовую, эндорфиновую петлю, стараясь как можно больше ужасов найти, насосаться, прийти, значит, в ужас, потом понять, что его это не касается, выдохнуть, выпить кофе и так несколько раз за день. Вот этого нельзя делать, а для этого, на мой взгляд, я бы советовал не смотреть видео, не смотреть фото, Вообще не изучать ничего, что действует на эмоции, читать сухие онлайны каких-нибудь нормальных СМИ, которые говорят, что произошло там за день с утра и вечером. Потому что, понятно, любое важное событие вы так не пропустите, а узнавать о нем в сию секунду вам абсолютно незачем. Это первое. И второе, любые события в соцсетях, там, в СМИ и так далее у нас... Они живут сейчас 2-3 дня, значит, они за этот срок как минимум один-два поворота сюжета, иногда три, претерпевают. То есть, как правило, все оказывается не совсем так или совсем не так. Это значит, что надо сдерживать себя, чтобы не бросаться. Вот вы узнали в ту же секунду, что тут происходит, и со своим очень ценным мнением бросаться, бороться, рубиться, высказывать его. Потому что потом... ну. Большинство интернет-хомячков даже потом неудобно не бывает. Но может быть неудобно, потому что, скорее всего, окажется все не так. И вы говорили не о том. Поэтому вот сдержанность и понижение дозы, на мой взгляд, это основные правила. Я про федеральные СМИ не очень понимаю. Там, наверное, государственная пропаганды есть. Но, во-первых, я там как-то особенно ничего токсичного там никогда не видел. И, во-вторых, зачем с ним бороться? Ну, вообще говоря, федеральные СМИ взвешенные, они нормальные. Вот э, ток-шоу и кричательные передачи по центральному ТВ смотреть точно не надо. Ровно потому, что я уже сказал. Их задача раскачать на эмоции, собрать лайки. Там оперируют не специалисты, не эксперты. Они знают не больше нашего, которые питаются лайками.